Родственные души и Близнецовые пламена узнают друг друга на одиннадцатой ступени. Это именно то, из чего рождаются колоссальные легенды, правдивые, не очень и совсем неправдивые. Это именно то, что вдохновляет людей на поиск своей Близнецовой половинки. Это то, что является самым притягательным, самым невероятным и, наверное, самым прекрасным и приятным на пути родных душ. Одиннадцатая ступень. Почему «наверное»? Потому что если человек поднимается на семнадцатую ступень, он узнает, что семнадцатая несравненно более прекрасно, чем одиннадцатая. А если дальше идет на девятнадцатую, он видит другие вкусы, цвета и запахи жизни и так далее. То есть э, часто нас первое время спрашивали, когда близнецовые пламена узнают друг друга, потом через некоторое время они проходят внутреннее очищение и трансформации. потом у них наступает преображение, после преображения у них опять будет то же самое, как и было, когда они узнали друг друга. Мы говорим, нет, сразу же такой ответ. А зачем тогда все это? Зачем внутреннее очищение, зачем трансформация, затем, зачем переживать все эти ужасы, если мы не можем вернуть то прекрасное, что было? Это вопрос, он следует из того, что человек э, познал одиннадцатую ступень действительно как вершину, того, что он может себе представить в виде самого прекрасного. Но она сама по себе не является вершиной. По большому счету, если рассматривать путь родных душ в широком раскладе, там 36 ступеней. Но мы говорим только о первых 19. А 36-тая ступень ⁇ это ну, просто супер полет. И вот в этом вот разрезе... Одиннадцатая ступень является своего рода только самым началом, то есть не пиком, к чему потом нужно стремиться возвращаться, а только самым началом, стартовой площадкой, трамплином и заманухой. Тут еще наверное, иллюзия, то, что одиннадцать-одиннадцать – это вот именно почему-то код Близнецовых пламен. Нам тоже часто спрашивают… Часто спрашивают, вот, а, а Вы встречали 11-11, когда встретились? У нас другие цифры. У нас, Мы не встречали. У нас другое. Но это Ничего пеночек, не такого. Что наша смесь другая. И не значит, что если люди весь во время 11-11, то это близнецелует пламена. Очень много надуманного, очень много подтасовывается. Узнают из одного источника, что-то выдергивают, и привязывают вот, нравятся людям мифы, легенды, и они в это свято верят. Но Мы с вами, э... мы с Андреем замечали, что когда мы размещаем ну, в наших группах какие-то стихи, такие вот, ну, которые характеризуют романтику, <как> это одиннадцатая, двенадцатая ступень. Люди очень сильно откликаются, людям нравится эта энергия. Но как только размещаешь что-то настоящее, такое глубокое, Допустим, человек, который прошел через страдания, вышел к свету. Большинство это не очень хочет видеть, не очень хочет как бы, принимать, что вот такие пришлось человеку препятствия пройти, что были сложности и так далее. А потом он вышел к свету, он ну, как-то так воспринимается. А вот если какой-то стих красивый разместишь о любви, воспринимается всегда больше. Все, и, любят, да, да. все любят мифы. Да, 11 ступень – это подарок. Это один из самых колоссальных даров, которые получает человек на пути родных душ. В одиннадцатой ступени человек ничего не может сделать, ничего не может предпринять. Если, допустим, на тринадцатой ступени он должен очень много предпринимать, на десятой ступени он должен тоже что-то предпринимать, ну и так далее, и так далее. На одиннадцатый ничего не может и ничего и не надо предпринимать. Там все, все так дано и в таких масштабах колоссальных, что там, дай Бог, просто это все в себя вместить как-то. И, конечно, когда идет описание одиннадцатой ступени со всем ее космосом, человека это очень сильно вдохновляет, ему это очень сильно нравится. И это понятно, но вот действительно это в какой-то степени получается как замануха. В какой-то степени так. Даже можно именно вот под этим углом зрения посмотреть. Да, и люди еще немного с параноидальным складом ума, ну, с параноидальным, наверное, в хорошем смысле слова, да, такие они подозрительные и критичные, они говорят, что это специально вообще сделано, чтобы человека завлечь на этот путь. Вот. Специально сделано. То есть не просто, что так устроено, а именно специально сделано. Ну, мне сложно судить, я не творец, не господь был, я не знаю, как там все, кто это сделал или не сделал. Да, да, да, за Да, да, ну и то же самое, если бы люди не получали удовольствие от секса, то, наверное, не было бы продолжения рода. То есть в этом смысле, да, можно и так под этим углом зрения смотреть. Но давайте рассмотрим одиннадцатую ступень шире, чем даже путь родных душ, а рассмотрим и постараемся рассмотреть во многих аспектах, во многих гранях. Что такое одиннадцатая ступень чисто с энергетической точки зрения? Для человека, для человеческого сознания безграничный поток, и, я не знаю, взаимодействие, переплетение потоков энергии. Космическое количество энергии, которое просто невозможно в себя вместить. И энергии просто великолепных, самых наивысших, божественных, то, что называется. Человек в мгновение ока не делая никаких практик духовных, не медитируя, не ходя в паломничество, ничего такого, просто встречая свою родственную душу или близнецовую половинку, он чувствует, переживает во всей глубине, во всей ее истинности, божественную любовь, чувствует, видит Бога Отца, Богиню Мать. То, на что йоги убивают несколько своих жизней в вдруг дается за несколько минут. Вот такой вот этот колоссальный дар. Я вот если так задуматься о том, когда, когда я вспоминаю наше узнавание с Андреем, это не просто посмотреть глаза и узнать друг друга. Мы даже не смотрели друг в друга в глаза в это время. Мы были по обе стороны монитора на, на разном расстоянии, да, на большом расстоянии друг от друга. Но это узнавание было настолько сильным, что Казалось, что вот он, он сейчас есть в каждой клеточке меня. И он проник как-то в каждую клеточку меня и просто знает меня все изнутри. Это было такое ощущение, что у меня в голове сразу же первое слово, которое возникло, хотя я ничего не знала об этом, вот в этой жизни, это тантра. И думаю, почему тантра? И вообще, что это такое? Это реально переживание внутри себя его. То есть ты женщина, и ты чувствуешь внутри себя мужчину. И ты чувствуешь его как себя. То есть вы сливаетесь в единое целое. И потом уже, когда Андрей мне начал показывать ну, там, кадуцей, да, вот он рисовал там, на предыдущем рисунке, когда вот эти две змейки, вот они вот так идут по чакрам, и наверху они сливаются в единое. Это единство, которое просто вот слияние да, тебя и его в одно целое. И вот тогда ты, ты ничего не понимаешь, может быть, не знаешь об этом. И а тогда я в этом блаженном состоянии приходила еще целый день, летала, думаю, как ему удалось так проникнуть в меня, как он меня так может знать. Потом уже, когда мы соединились, стали вместе жить, стали вспоминать свое прошлое воплощение, то у меня просто естественным образом раскрылся мой прошлый опыт в каких-то моих прошлых воплощений, когда я практиковала Тантру. И вот эта Тантра, она и случилась с нами, когда мы встретились. По сути, любое направление – это путь к Богу. Точно так же Тантра – это путь к Богу. То есть ты через тело постигаешь Бога. И вот для меня это очень легко, естественно, через тело чувствовать Бога. И когда мой мужчина, он со мной, я чувствую всегда Бога. И вот это наше слияние, которое я ощущала несколько раз, вот там, высоко, в Божественной сфере, что мы есть одно, вот это Инь-Ян, вот эти две половинки, вот оно и происходит, на самом деле, когда вот это узнавание случается. Но если родственный душ, то, видимо, что-то подобное да, происходит. Нет. Видимо, не до такой полноты. Но Нет, вот, совсем вот не до это было впервые. Родственный душа как в таком не было с родственными. Вот это было впервые, что ты – это он, и он – это ты, и вы – единое целое. Хотя мы не вместе были, и не, в, не во время близости, да, как в тантре. Но вот это слияние, оно случилось на каких-то высших планах. И вот видимо это и дается такая ступень для того, чтобы мы вспомнили, откуда мы вышли и вышли из источника, вспомнили Бога это божественное присутствие и присутствие себя вот в том божественном пространстве. когда мы как душа вышли из источника и еще находились некоторое время в божественном пространстве, потом нас разделили, и потом уже нас спустили в какие-то тела. И когда эти тела встречаются, они вспоминают вот на одиннадцатой ступени как раз вот это единство. Поэтому оно кажется таким фееричным, фантастичным. Но его потом можно снова достичь через, через путь, внутренний путь у кого-то, да, с родственной душой, например. Внутренний путь к Богу. А если это внешний путь, то через двоих идет эта энергия. Мы вот просто, например, могли сидеть рядом с Андреем, уже проживя несколько лет вместе, и, казалось бы, там все должно затухать, как по психологии, да, любовь проходит. Но ты просто сидишь с человеком и переживаешь вот это единство. Я говорю, ты знаешь, я сейчас сижу и чувствую, что ты это я, а я это ты. Вот просто вот так рядом сидят, даже надержать за руки, просто вот рядом. Просто слезы идут, слезы от счастья, от переживания этих высоких энергий. То есть на других ступенях, когда проходит 13 ступень очищения, идет дальше 14 ступень, 15 и так далее, на других ступенях это чувство, оно все же приходит, как на одиннадцатой ступени, вот эта полнота переживания этого полноты этого единства божественного. А теперь уже, когда открывается мне предназначение мое и я уже делаю с женщинами в практике, а, так я в том пространстве переживаю это слияние Бога-Отца и Богини-Матери, как наше слияние мужчины и женщины. То есть вот она вся суть, коинтесенция, к чему дана была мне эта одиннадцатая ступень. И вот я ее вижу так, что это не просто как волшебная морковка, за которую человек должен идти, ну наверное, часть — да тебе дается так это дар вспомни кто ты вспомни откуда ты и потом если человек идет проходит 13 ю ступень очень тяжелую идет дальше следуя своей душе ему это все больше и больше же раскрывается в повседневности просто даже не делай ничего переживается вновь это космизм этот космизм это 11 ступень иногда просто сидя рядом э в как бы в обычной обстановке, за чашкой чая, просто за кухонным столом, иногда просто идя рядом друг с другом, где-то по природе гуляя, ну и так далее, и так далее. То есть это все становится доступно, когда Душа начинает выходить, раскрываться, все больше проявляться через тело. И мы вот к этому единству подходим, уже напрямую обретаем эту целостность. Думаю, вот во многом для этого даются такие колоссальные переживания? Это колоссальные, огромные энергии, которые на человека вдруг падают, сваливаются. Энергия одиннадцатой ступени, когда он чувствует, переживает высочайшие духовные состояния, единство, Божественной Любви, своей безграничности в состоянии без времени, когда нет времени и так далее. Описать словами это все могут только великие поэты, каких в истории человечества было немного. И э, те люди, которые встречали свою или родственные души, или близнецовую половинку, читая таких поэтов, они могут, или даже прозаиков, они могут понять, почувствовать эту энергию и понять, о чем писал тот или иной поэт или прозаик. Но если у вас нет такого опыта, или в прошлых жизнях был, может быть, такой опыт, тоже можете почувствовать. Но если нет такого опыта, то, конечно, для других людей это выглядит, ну, в лучшем случае, как сказка, а чаще всего вообще как? Ну, непонятно что. Поскольку эти энергии, они в повседневности у нас вообще никак не представлены. Если, допустим, энергии десятой ступени мы еще можем получить в разных местах, в церкви, в храмах, там, на тренингах, где-то еще, то энергии одиннадцатой ступени где-то так вот э, создать такую то такую атмосферу, где получить такую энергию. Ну, я не знаю, это должно что-то что с чем-то срастись, какое-то особенное мощное место силы. В это особенное мощное место силы приходит особенный человек, который уже готов к восприятию этой энергии. Только может быть так. То есть найти аналогии с 11 ступени в нашей жизни практически невозможно. Крайне редкий случай. Поэтому как-то описывать эти энергии, очень и очень трудно. Космос. Космос. И когда человек все-таки читает вот эти вот стихи, или даже смотрит фильмы про такую любовь, то с моей точки зрения, по моему опыту, в этих стихах и в этих фильмах никогда не показывается всей полноты. Потому что одновременно с этими высочайшими, высочайшими пиковыми переживаниями человек чувствует у себя внутри невозможность все это вместить. Он как будто бы разрываем этими энергиями, но разрываем не в плохом смысле слова, не от боли, а от невозможности вместить. Это не то, И это не то, чтобы проблема. Проблема это не назовешь. Но это вот такая вот ситуация, что как-то вот примерно вот так вот. Это проблема нашей трехмерности. Да, Она конечно. Не нет, нет возможности... Ощущения, да, не конечно. И почему об этом нужно говорить? Потому что часто люди вопрос задают, вот если так все великолепно, встреча с близнецовой половинкой, божественная любовь, почему люди убегают от этого? Бояться. Особенно мужчины. Бояться Невозможно вместить, и это вызывает уже внутренний страх. Да. Что это такое? Наверняка первая мысль, которая приходит мужчине, который все-таки, ну, в основном на повседневном плане сознание, про такую женщину, что она ведьма. Да. Она меня околдовала. Она меня там обворожила. Я попал в какой-то там, не знаю, неизвестно куда, вы ее сети. Если не изучать, вот эти свойства в одиннадцатой ступени, то никогда нельзя понять, почему человек от этого убегает. И спрашивали, и до сих пор задают вопросы. Вот. И этот, эта ситуация с точки зрения, на, не только даже повседневности, а с точки зрения человеческого языка неразрешима. Человеческий язык не может выразить тех колоссальных энергий, и чувств и переживаний, которые сваливаются на него, на одиннадцатой ступени. Язык не может это выразить, и, соответственно, язык не может определить, почему же человек от этого убегает. И задает вопрос, если все так прекрасно, почему он убегает? Потому что он не может вместить. Есть ответ, но ответа как бы нет. Но ну, не может вместить, ну и что? Вот у меня есть, допустим, два или четыре кармана, а дали мне миллиард долларов. Я не мог их вместить, это же не проблема. Сколько вместил, уже и хорошо. А там не так. А там нельзя так в карман положить. Вот тебе вот дали, и тебя это разрывает. Поэтому об этом аспекте, одиннадцатой ступени, нужно говорить для того, чтобы понимать и собственные реакции на это, и реакцию вашего партнера на это. Особенно реакцию мужчин. Вопрос. Почему мужчина, даже и женщина, почему убегает от любви? Вот он видит свою родственную душу или близнецового поланка. Подойти не может и э, сигает в другую сторону, в противоположную. Страх появляется. А почему страх, страх такой? Боец? А чего бояться-то? То есть, вот опять смотрите, неразрешимость этой проблемы с точки зрения человеческого языка. Мы говорим, одиннадцатая ступень – это божественная любовь. Вот мы сказали, выразили это словами. Это божественная любовь. Вопрос, почему человек бежит от божественной любви? С точки зрения человеческого языка проблема неразрешима. Это можно разрешить только на каком-то мистическом плане, где мы можем выражаться какими-то сумбурными словами которые, может быть, логически вообще не связаны. А если эти слова не сумбурные, то они э, выглядят даже, э, вот нелогично выглядят. Человек убегает, потому что не может себя вместить. Как бы ответ есть, но его нет. То есть э, приходят на консультации люди для того, чтобы решить проблему, чтобы он не убегал. Почему он убегает? Скажите, так, как сделать, чтобы он не убегал? Очень мало людей, которые готовы вот так вот просто раскрыться этой энергией, потому что сразу же включается ум, что это такое, что мне это даст. А когда человек пытается умом вместить, он не может это вместить, потому что ум вообще не способен вместить эти энергии. А вот когда человек отдается, своим сердцем и всеми фибрами души и просто принимает и говорит, Господи, да, я согласен, я принимаю, раз это случилось в моей жизни, то я принимаю, да? Это не умом говорится, это где-то вот здесь душа, она, которая уже устала, истомилась, и страдалась, только такая душа, наверное, может уже все раскрыться, Подготовка. потому что... А? Подготовка. Подготовка. Подготовка. Ну да, и которая уже жаждет просто чего-то, чего-то другого в своей жизни. Если мужчина пытается вместить умом, я понимаю, почему мужчина бежит. Потому что мужчина у него есть дело какое-то, у него есть ответственность за его близких, если еще семья, то за семью. И вдруг случается такая любовь, и его ум, он просто в панике и кричит ему Кто-то ты пропадешь, ты погибнешь, ты все потеряешь. Ну, и так далее, и так далее, наверное. Так Поэтому... вот, вот, все, что вот сейчас Шанти озвучила, это всем известно, кто встречал свою родственную душу или Близнецовую половинку, и я сейчас нарисую вам, как это происходит и почему это происходит, и вы увидите наглядно ответ на этот вопрос. Как сделать так, чтобы он не убегал? Или она не убегала? Или чтобы я не убегал, сам чтобы не убегал? То есть вы сейчас увидите этот ответ вот буквально на рисунке. Рисунок, рисунок будет очень простой, но рассматривать мы его будем долго и очень подробно, несмотря на всю его простоту. Но дальше за этим вопросом, я сейчас пока не рисую, чуть позже, но дальше за этим вопросом, почему он убегает и что делать, следует следующий вопрос, еще более забавный. Ну, коли он убежал, то и пусть бы, но чего возвращается-то? <смех> а там вот такое ощущение, что ну вот ты стакан, тебе переполняет энергия. ну и если энергию представляет, ну как в случае ядерной энергии, да, она же жарит, и вот она обжигает и ты, ну вот она льется, льется, ты убегаешь, а она вот чуть-чуть это -чуть подостыл, потом опять. Можно, не... А зачем тогда он приходит, раз ему горячо, раз ему там страшно, раз какие-то а еще? Она, она... она, она... она, она, она, она наркотически Вот, Витрия, вот, вот совершенно верно. Я специально задаю эти вопросы для того, чтобы, быть... чтобы приступить Что к, к нашему рисунку, который я сейчас нарисую, и у вас все в голове абсолютно четко прояснится. И вот этот пресловутый, там, один бегун, другой беглец, и так далее, да, оно все обретет совершенно четкие, понятные формы, и почему он убегает, и почему он возвращается, и на основе этого складывается драма иногда на много лет, иногда на несколько десятилетий, что вот эти вот, вот эта вот гармония, убежал-вернулся, убежал-вернулся, и люблю, и ненавижу, и вместе, и не вместе, вот это вот все. И как эта ситуация разрешается